Итак, всем привет, дорогие подписчики, с вами канал CryptoGain. Сегодня посмотрим еще один проект. Uh, проект очень свежий, появился сегодня, пресейл начинается сегодня и, в принципе, я думаю, будет все успешно. Так что сейчас uh, посмотрим, что вообще себя представляет. Называется он Shar. Uh, в основном будет ориентирован на мастер да, ноду и пост uh, Это, в принципе, как они нам показывают это хороший способ инвестировать именно криптовалюту в пост прикупить у них монет так и есть потому что плюсом большим является то что у них есть отдельная платформа платформа с рейтингом непосредственно самих проектов монеты вы можете все просматривать прямо в онлайне одним кликом получать информацию по любой монете по любой монете по любому проекту и даже можно онлайн калькулятором считать свою прибыль в зависимости от того сколько у вас есть монет того или иного проекта, скажем так, это очень удобно. У нас были похожие проекты до этого, не буду говорить название, но они были. Здесь выглядит все примерно так же, может быть немного лучше. Ну, ладно, давайте посмотрим, что что они нам вообще показывают на своем сайте. Платформу посмотрим немножечко позже. И здесь, в принципе, они показывают, что в он онлайне, да, опять же мы видим список, немного некорректный перевод, у нас работает. Мы видим платформы, в платформе, в онлайне мы постоянно видим информацию о монетах. Если она меняется, мы опять же здесь все это можем увидеть. Также у нас показывает система, естественно, постманинга прибыли. Это все в онлайне работает. Все это работает э, именно в самой платформе. Это как у нас выглядит платформа вживую. Мы можем увидеть. Сейчас я вам все покажу. И в принципе у нас акцент идет на то, что каждый пользователь, который непосредственно является владельцем данной монеты, может э, зарабатывать просто автоматически, ничего не делая. То есть да, стакать монеты, как мы это делаем зачастую, неважно, этот проект или другой, но ну, так и есть на самом деле. Вы не делаете ничего. Если у вас есть монеты, вы просто зарабатываете. А монета сама растет в цене по-любому. Тут в зависимости от того, сколько у вас монет. Либо у вас нода, вы с нее получаете, либо у вас просто есть монеты, они у нас на постмайнинге находятся. Это все понятно, в принципе. Работает у нас три пошагово, все очень просто. То есть вы регистрируетесь, дальше вы участвуете, в один клик ставите пост майнинг и после этого уже получаете награду. Все можно привязать к телефону, то есть доступно для iPhone, для Android, то есть iOS. Можете все отслеживать прямо в телефоне, в онлайне, сколько вы получили и так далее. Все очень удобно. Не обязательно, чтобы у вас было все включено 24 часа в день. Это все работает на платформе отдельно. Не нужно оставлять включенным компьютер. Итак, смотрим, что у нас здесь. Спецификация, то есть понятно, да, что это название мы видим. Все будет 14 миллионов монет. Алгоритм Quark, мастер нода и постмайнинг все будет. Время блока 60 секунд. При майне все забирают 2,5%. Это не так уж и много на самом деле. И предпродажа у нас сейчас начинается. И продлится она у нас 10 дней. То есть сейчас цена будет на ноду... Первые 7 нот по 0,3 биткоина. Это не так уж и дорого, ребят. Но это не дешево, но это не так дорого для этого проекта. Эта платформа 100% взлетит. У них уже 10 11 проектов есть. Они будут расширяться. И соответственно у вас будет монета. И монета эта будет расти в цене. Только будут появляться новые проекты. Поверьте, вы будете на этом уже зарабатывать. То есть чем больше у вас, тем это лучше. Тем лучше для ваших, для вашего заработка. Вообще для вашего капитала, который вы вложили. Так что имейте в виду. И дальше уже будет по пол битка продаваться, но да, это тоже дороговато. Здесь еще шарит как-то скинуться, ну, я думаю, позволит много себя то сможет, так что, ребят, смотрите, думаю, будет интересно. И, в принципе, присел продлится вот у нас 10 дней так что думайте, смотрите. Кошельки у нас будут под Windows, под Linux, под iOS. Это у нас ссылочка идет на самую платформу. Сейчас мы ее посмотрим на GitHub. Ссылка у нас есть, дорожная карта с июля, они начинают у нас сам проект, саму платформу точнее готовить, сейчас идет именно ее релиз, на CRX24 у нас идет обменник в октябре, в ноябре, насколько я помню, они уже там условно залистились, да, уже сейчас будут, что есть хорошо. И блок уже 40-тысячный будет в октябре. Онлайн уже, опять же повторюсь, платформа запущена, она работает. Есть уже люди, кто с ними законнектился. И мы сейчас все это посмотрим. Маленький обзор я сейчас делаю. Здесь у нас дальнейшая идет релиз обменников. Будут новые обменники CryptoBright и Skadex. Понятно. В январе новые будут системы именно стейк. Да, то есть шары, шарик система связанная с я даже не знаю что это, алгостоп это новый алгоритм для чего это для постмайнинга я сейчас не могу объяснить нужно читать белая бумага представлена можно зайти туда и посмотреть и в принципе наверное будет еще где-нибудь листиться скорее всего будут платформу развивать и там будут новые функции вводить я думаю так и произойдет мы можем видеть их команду они себя не скрывают можете посмотреть огромный опыт, я не знаю, они айтишники, кто эти ребята, но занимаются, видно, что они этим долго, потому что такую платформу, знаете, не делает кто-то вот просто, да, взяли и сделали, нет. Они знают, что делают, в принципе, не знаю, как по мне, нормальные, адекватные люди, я общался с ними, сегодня задал некоторые вопросы, вообще, я думаю, поможет вам, то есть, сразу же, никаких проблем, пожалуйста, обращайтесь к ним, у них есть вот партнеры, я же говорю, на рынке недавно, то есть, они знают, что они делают. Так что смотрите. Так у нас выглядит сама платформа. Я зарегистрировался, зашел. У меня первый да, ранг. И мы видим. У меня просто нету сейчас денег. Здесь ничего ему показать. Ну а так в принципе. Смотрите, на, в платформе мы сразу можем посмотреть онлайн новости. Да, которые у нас сейчас актуальны и связаны вообще с криптовалютой. да. здесь указано. прям. А, мы их не будем читать. Просто пройдемся. Мы здесь, опять же, что можем выбрать, то есть, я так понимаю, тут можно скидываться, как шарит ноду делать, или э, вот это и есть стейк, то есть, э, активно, ну, то есть, после 40, он немножко позже будет доступен, но это как вы скидываетесь и еще больше получаете награду, как с, с, да, несколько людей, как шарит, только это относится именно к постмайнингу, думаю, вам будет интересно, то есть, все просто, нажали, нажали сюда и дальше уже выбираем, что вы хотите именно, какую монету, какая у вас присутствует. Видите, у них сколько есть проектов. Не будем открывать их, не давайте что-то другое. Сейчас посмотрим. Давайте вот, например, кров, да, у нас есть. Мы можем нажать прямо онлайн, в принципе, на, эту, на, на этот проект. Нам не нужно ничего искать. Все уже есть в этой платформе, да. Так, мы видим цену. Мы видим ихний баланс. Мы видим, да, то есть, по типа, запасению 2.4, сколько взяли монет. Я понимаю, что взял лучший проект, но все же. И смотрим, у нас сразу алгоритм, да, титул, майнинг мастернода, все, сколько монет и так далее. Полное описание. Мы сразу можем открыть белую бумагу, мы сразу можем посмотреть дорожную карту, мы сразу можем зайти на обменник, у них непосредственно брайдж. то есть классно. И можем, тем более, вот награда, пост идет, ну, нужно заходить, смотреть у нас сразу ссылки можем зайти на сайт мы можем на GitHub на Twitter в Discord написать да в телеграме. пожалуйста на Bitcoin Talk сразу анонс не знаю как по мне это очень круто и я думаю что не один проект сюда присоединится потому что не смотрел цену сколько стоит разместиться сюда ну там не так уж вот дорого так что я думаю для вас это будет очень интересно для нас это интересно, как заработать, да, может быть кто-то это увидит, увидит тут платформу, я думаю у них хватает маркетинговой компании, они сейчас найдут людей, кто сюда свяжется со всеми и законнектит сюда всех остальных, да. Соответственно, ребят, пока у вас будет монеты, она будет по дешевой цене куплена в первые 10 дней, и когда сюда придет еще 30 проектов, ваша цена вырастет в 30 раз цена вашей монетки, так что задумайтесь, это, я думаю, так и произойдет здесь мы то же самое то есть лист пост лист калькулятор опять же о чем я говорил мы в калькуляторе можем выбрать монету да то есть любую то есть ката коин да, и количество 50 например да и мы видим сколько у нас будет прибыль 2,5% не знаю как по мне это классно то есть онлайн можете все посчитать это очень интересно сюда мы не будем заходить в этот раздел потому что мы сейчас не с кем это все делать моих естественно монет сейчас нету мы смотрим сразу у нас обменник, второй обменник, но этот опять же нас не касается, если в соло, то... Ну тут нужно свои коины вносить, у меня просто нету сейчас монет и ничего не могу сказать. У нас будет проходить голосование, голосование за проекты, мы сейчас можем проголосовать, естественно. Не знаю, как по мне, очень даже интересно, вы можете даже... Э, я не знаю, тут вы можете оставлять тикет, вы можете оставлять комментарий, очень даже интересно на самом деле. Так что, ну, в принципе, я думаю, всем понятно, как и что это работает. Ребят, зайдите, изучите, кому интересно. Можно взять монет здесь, потому что проект реально стоящий. Ну, думаю, на этом стоит заканчивать. Давайте, если есть вопросы, задавайте, конечно, в комментариях. Спасибо за просмотр. Всем профита, всем пока.